Доброго времени, институт, дорогие друзья! С вами снова сегодня Екатерина Клопенко. Я являюсь лидером, а также одним из основателей проекта Бизнес-Бюссе. Сегодня мы будем с вами делать отложенный, вернее, создавать отложенный пост в такой соцсети, как Контакт. Для чего это нужно? Ну, во-первых, вдохновение на нас нападает не каждый день, не каждую минуту. И когда вы садитесь писать... Пост бывает так, что вы готовы написать не один, не два, а три, четыре поста. И выкладывать сразу на свою стену несколько постов, конечно же, нецелесообразно. Их нужно разделить на день. Да? Допустим, если три поста вы будете выкладывать, то утром, днем, вечером. А, возможно, вы должны будете их разделить на несколько дней. Допустим, сегодня, завтра, послезавтра и так далее. А, ну, как же сделать так, чтобы а, эти все посты написать, но не забыть про них, да, подготовить, оформить, но вот чтобы про них не забыть. Вот такие фишечки, как отложенный пост, существуют ВКонтакте. То есть вы пишете пост, ставите дату, ставите время, когда этот пост должен появиться у нас на стене, и вы можете, в общем-то, забыть на несколько дней о том, что вам нужно создавать посты. Они будут друг за другом появляться как раз в то день и в то время как вы ну, назначили, как вы поставили на своей страничке. Итак, кстати, это очень удобно, особенно когда вы уезжаете, допустим, на субботу, воскресенье, куда-то далеко, да, и у вас не будет интернета, или вы уезжаете в отпуск, допустим, на неделю уезжаете, не на 10. Да, вы можете сесть перед отпуском, написать несколько постов, сделать отложенный старт, и замечательно, то есть каждый день ваш пост будет появляться у вас на страничке. Давайте посмотрим, как же это все делается. Ну, во-первых, спускаемся на свою страничку, и вот где что у вас нового, мы будем тут создавать свой пост. Я уже подготовила пост, написала заранее, как это будет выглядеть в Word. Сейчас я это все скопирую, чтобы не тратить ваше время. Перенесемся на страничку. И вставляем свой пост. Ну, естественно, здесь можно поставить различные смайлики. Как вам будет угодно, да? То есть, э, я не буду сейчас занимать время этим. Так, давайте. Ну, просто один поставим. Дальше сейчас мы закачаем фотографию к этому посту. Так. мы выберем ту фотографию, которую я хотела бы поставить. Так, вот эту вот. таким образом, да, вот давайте смотрите, пост наш создан, написан, фотографию вы закачали, но вы его не отправляете. Что вы делаете? Нажимаете, подводите, вот где еще стрелочка, и внизу, в самом низу есть таймер, нажимаете на него. Сегодня у нас 13 число, я могу открыть календарь, и вы видите, да, что мне доступно больше двух недель, то есть весь ноябрь, я могу на весь ноябрь написать посты. Давайте поставим, допустим, на 14 число, то есть это будет завтра. И мне, допустим, интересно поставить свой пост в 19 часов 12 минут. То есть это не имеет значения. Когда вы определились со временем, когда вы с датой определились, да, Видите, написано время публикации, вы ставите в очередь. Вот таким образом. Теперь посмотрите, пожалуйста, вот а, там, где у вас что у вас нового, ниже написано все записи, мои записи и отложенные записи. Давайте посмотрим: все записи. То есть, это все записи на моей стене. Мои записи это опубликованные записи на моей стене. То есть, то, что писала лично я. Вы знаете, что на на вашей стене могут написать, допустим, кто-то вас может поздравить на вашей стене, да? Вот, мои записи, это лично то, что писала я, и отложенные записи. Мы открываем и видим, что у нас в очереди стоит пост, который э -э откроется, вернее, опубликуется завтра вечером. Вот таким образом... Можно написать следующий пост, и они друг за другом в порядке очереди да, будут у вас здесь находиться. То есть у меня сейчас написан отложенный пост 1, да, отложенный 1. Если вы 5 напишите, будет 5, и каждый друг за другом поэтапно, по дате, по времени будут у вас появляться на стене. Это очень удобно. Если в какой-то момент вы решили, что все-таки этот пост должен быть опубликован именно сейчас, вы можете назвать. На, нажать кнопочку опубликовать сейчас», и этот пост появится у вас на стене в эту же секунду. Что ж, я думаю, что э, это достаточно удобно и, и интересно. Да? Если вам был полезен э, данный контент, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на мое видео. Э, желаю всем больших-больших успехов. С вами была Екатерина Клопенко. Э, до новых встреч. Пока-пока.